А пока у нас карантин, я решил заняться не тем, чем обычно. Поэтому в этот раз я не буду зарабатывать деньги, а поставлю себе новый челлендж. Итак, эта игра за одну неделю. Поехали! Начал я с брейнсторминга и записал все свои идеи в таблицу в Trello. Из них я потом выбрал самые хорошие и начал думать над возможными механиками игры и другими задачами. Затем я создал новый проект в Unity и пошел моделировать модели в MagicBoxель. Но ничего не получилось, поэтому было решено, что я буду использовать обычные примитивы из Unity. написал первый скрипт, отвечающий за движение игрока. Даже успел настроить движение камеры за игроком. Но это недолго выдержало, так как мой компьютер начал рыдать из-за того, что он не выдерживал 3D-графику. Я начал сначала уже в 2D. Несмотря на то, что не весь, но я смог использовать тот же скрипт из первой попытки, пришлось чуть-чуть его подправить и все заработало. начал рисовать персонажей игры, противников, почему-то похожих на хлеб, и платформы, на которых можно было бы разместить всех этих чудиков. Еще я сделал пару анимаций и дал игроку возможность атаковать и врагов. день я перерисовал врагов чтобы они уже не выглядели как хлебушек и сделал боссов то есть я его нарисовал и напрограммировал. И пятый день был посвящен остальным анимациям и сердечкам, которые восстанавливают жизни. день шестой, а это значило только одно — звуки и аудиоэффекты. Я в интернете нашел очень интересный способ включения звуков, и его и использовал. День 7. Последний день моего марафона. Я доделал все аудио в игре. Давайте же подведем итоги. Да, сделать игру за одну неделю это возможно. И очень даже круто. Не только потому что я смог сделать игру, но и потому что я научился многим новым вещам по программированию в Unity. Еще один огромный плюс для меня — это то, что я типа перфекционист, и раз у меня было ограничение по времени, я уже сначала знал, что игра по логичным причинам не будет идеальной. Результатом я очень доволен. Всем, кто интересуется созданием игр, 10 раз советую поставить себе такую же задачу. Пишите свое мнение в комментариях, но не судите строго, это все же моя первая доведенная до конца игра. И, кстати, игру вы можете скачать по ссылке в описании, сами поиграть там. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, что скоро снова увидимся. Пока-пока!